Привет, меня зовут Зоя, я пациентка с Смейл Гилларию вот уже где-то месяцев осень. Сегодня я буду рассказывать, что вообще со мной происходило и как именно. Я выбрала Смейл Гиллари, потому что это считается одной из лучших линий города. Очень много хороших отзывов, на самом деле, правда, огромное количество. У меня подружка здесь тоже проходила лечение, и по ее рекомендации я именно сюда пришла. Я не очень уверена, что именно мне следует сделать со своими зубами, у меня был неправильный прикус. И некоторые проблемы с передним рядом. Когда я уже сюда пришла, Александр Александрович Королев, мой врач, сказал, что лучшим решением моей ситуации в связи с тем, что я не, ну, не хотела, я была не готова проходить лечение брекетами, будет поставить виниры и с помощью них уже исправить весь мой зубной ряд и прикус выбор цвета это такая большая проблема, потому что когда тебе показывают полную палетку ряда, у тебя просто разбегаются глаза. Блич-3, вот сейчас у меня он, и вот к нынешнему моменту я уже месяц с 4 хожу с винирами, я абсолютно довольна мировозжить после установки. Я начала себя комфортнее чувствовать, я начала больше улыбаться на людях, потому что ты чувствуешь себя уверенно, что точно никаких проблем нет, и ты можешь себя чувствовать абсолютно комфортно в Замечают, кто-то говорит просто Ой, хорошо отбелила. Большинство людей говорит, ой, какие у тебя красивые родные зубы. Кто-то, ну, обычно стоматологи, скажем честно, видят, что виниры, спрашивают, ой, хорошо поставили, хорошо сделали, там, большой молодец, кто врач. И тогда уже называю инфемент. Процесс остановки виниров абсолютно безболезнен. Вот, на самом деле, вообще не стоит бояться, абсолютно все нормально, тихо, спокойно происходит. Единственное, нужно себя морально подготовить, потому что это достаточно долгий процесс. 2,5 месяца мне ставили виниры, но единственное, что у меня не на обе челюсти и достаточно много зубов. 10 вверху, сверху, 12 снизу, по-моему, то есть это практически везетной ряд, и поэтому установка, изготовление и так далее заняло достаточно много времени. Но в любом случае, даже когда тебя типа, свои подпилят, ты чувствуешь mm -hmm. себя комфортно, ты не ходишь с отпиленными зубами, все абсолютно правильно и хорошо. Давайте скажем честно, после установки виниров гигиена должна быть тщательнее, чем вес. Но это скорее потому, что без виниров ты ухаживаешь за зубами не так, как хотелось бы врачам. То есть иногда забываешь почистить, допустим, на ночь или еще где-нибудь тусишь и так далее. Но в принципе ничего сложного не происходит. Я просто чищу зубы два раза в день, там, полощу опласкивать, и все абсолютно, опять же, кому стоит бояться. Ни в коем случае. Сейчас уже не начало 21 века. Сейчас эта технология абсолютно оправдано, и ничего страшного с вашими зубами не произойдет. А я абсолютно уверена, что после установки вам будет намного комфортнее в жизни, намного комфортнее в уходе и во всем остальном, просто потому что сейчас это достаточно распространено. Сейчас технологии прошли на тот уровень, когда это можно ставить, и ходить с белыми зубами, всем улыбаться.